здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня вяжем красивенные снуд притом очень просто и быстро спицы три с половиной миллиметра ниточки вот смотрите у меня уже смотаны в клубочке 440 метров метров 100 граммах длина в два сложения то есть 220 метров в 100 граммах ориентировочно набираем 50 петель я делаю узелок и вяжем лицевыми петлями кромочную провязываем изнаночной поворачиваем вязание и в изнаночном ряду тоже вяжем лицевыми петлями и продолжаем наше вязание вверх лицевыми петлями вяжем вот такой вот длины шарф длиной 65 сантиметров далее все петли закрываем Нитку оставляю побольше для сшивания. Обрезаю, продеваю в иглу. Так, затягиваем последнюю петлю. Так, еще раз повторюсь. Длина у нас 65 сантиметров, Ширина. 25 вот этот край мы пришиваем к этому краю дети еще раз вот этот пришиваем к этому этот краешек совмещаем с вот этим вот и пришиваем Вот видите, мы совместили, и теперь вот эту, по вот этой линии мы все сошьем. И так вот до конца. Здесь я буду доставать эти булавочки и до конца сшиваем. Вот так вот это выглядит сшитым. Теперь выворачиваем на лицевую сторону. Вот так вот выглядит с лицевой стороны. Здесь вот так как мы вязали, видите, у нас кончик здесь ниточка. Берем помпончик сделанные уже и привязываю я за эту ниточку вот и все наш слогик готов здесь мы заворачиваем вовнутрь так вот он выглядит если вы хотите уже здесь корректируйте в длине свяжите 60 сантиметров длину вот такой вот снуд у нас получился, девчонки. А всем, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!